водитель думает что они все знают и все в порядке и мы замеряем получается где-то 35-40 процентов в плане скрипта да. Хрень. как они вообще взаимодействуют с клиентами ну и так далее но какое-то не так привет меня зовут николай ившин сегодня я возьму интервью у александра мы поговорим о том как настроить отдел качества вашей организации как вывести его на аутсорс это нужно для того чтобы повысить качество из заявки в заказ, да? то есть чтобы у нас покупали, много покупали, постоянно покупали, с большей рентабельностью mm -hmm. и там, с большим средним чеком. Обязательно досмотри это видео до конца, в нем ты узнаешь, как получить э, таблицу контроля качества по скриптам, также ты можешь получить э, бесплатную консультацию от Александра. Э, а сейчас подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! А, привет, Александр, да, это привет. Александр привет. Кандеев, да, я дам тебе ссылку в описании, да. а, расскажи, вот, например, ты приходишь в организацию, там и... есть, например, три продавца, да. есть, может быть, робот еще круче, да, но ты уже можешь угу. с тремя продавцами, и то есть за какие показатели ты берешься, что ты гарантируешь, да, там? Но мы не то, что гарантируем, наша задача, когда мы приходим в отдел продаж, уже действующий, мы работаем над одним показателем, это конверсия в продажу. Как показывает наша практика, да и вообще, я думаю, все, кто смотрит сейчас это видео, сталкиваются с такими ситуациями, что даже если есть руководитель отдела продаж, есть менеджер продаж, то их надо постоянно контролировать, смотреть о том, как они разговаривают с клиентом, как они дожимают его, как они обрабатывают возражения, как они работают в сервер-системе, как они, в принципе, обрабатывают заявки, насколько они быстро их обрабатывать, ну и так далее. Получается, основная твоя деятельность, это вот, я купил заявку, да, у меня да. есть там сайт, это регистрируется в CRM-системе, например, AmaCRM, да, да. там 24, ну, самое популярное. И у меня, например, 100 заявок таких, да. и эти заявки стоят, ну, например, я по 1000 покупаю, 100 тысяч. Да. Я на маркетинге трачу 100 тысяч. И на выходе у меня менеджеры отрабатывают, например, там, 5 заявок, ага. условно. Да. Продают, например, там, я не знаю, на миллион, да. там, ну, рентабельности, условно, там 300 тысяч, моей валовой прибыли. Uh -huh. То есть 300 минус рекламный бюджет 100, типа я заработал 200 тысяч. Они дальше уже там пошли на постоянные затраты и так далее. Uh -huh. То есть ты до да, этой валовой прибыли минус маркетинговый бюджет. И ты говоришь, ребята, вы не берете трубку, вы там разговариваете с клиентом, как я на базаре, там, например, даже когда у вас внедрены все скрипты, и ты помогаешь в скриптах, да, там uh -huh. в каких-то чертах анализируешь звонки. Там, что зеленым, что красным. Даже да. когда ты это все внедрил, обучил, ты еще проводишь тренинги, получается, да. и они все равно говорят какую-то хрень, хрень, да. вот, и ты эту хрень выявляешь, да. говоришь, ребята, ну как вы хотите там с 5% конверсии поднять там? до 20, чтобы mm -hmm. у вас было там 3 миллиона оборотов да, и, например, там 600 прибыли, да, там минус uh -huh. сотка та же самая на рекламу, как вы хотите, если вы говорите вот это, вот это, вот это, конкретно Вася, конкретно Петя, еще и трубки не берете. И этими отчетами ты, получается, капаешь на мозги, ну, условно. Да, мне такое чувство, что ты уже лучше меня знаешь, мой продукт. Да, на самом деле. сказать. Нет, это как бы надо было для интервью. Стэн, На стэн. самом деле все абсолютно правильно ты говоришь, да. И даже если в компании есть э, скрипты продаж, как показывает практика, опять-таки, на большом количестве компаний, с которыми я работаю и работал, даже если есть скрипты, это не значит, что они их соблюдают mm -hmm. в таком порядке, как это необходимо делать. Какие-то фразы они выдергивают, какие-то они а, не используют, которые могли бы влиять mm -hmm. на конверсию, или просто меняют этапы продаж местами, и, как следствие, а, конверсия, ну, вероятность того, что она будет расти, очень маленькая, вероятность того, что она будет падать, а, ну, достаточно большая. Ну, например, есть компания, да, ты, например, туда заходишь, там да? нет скриптов ты делаешь так, чтобы этот скрипт появился. Угу. Он, в принципе, логичный, да, там, ну условно там, поздоровались, предложили что-то, сделали следующий шаг, да, там, и, ну как бы по этому дальнейшему следующему шагу, ну позвонили, например. да. Все, скрипты есть. У тебя сейчас есть компании? Сколько там, ну условно процент выполнения скрипта? Есть такой. Ну, когда мы заходим в компанию обычно, мы меряем эффективность менеджер продажи, ну, то есть mm -hmm. смотрим, насколько он выполняет те или иные критерии, которые должны выполняться mm -hmm. в момент переговоров с клиентами а, или там поведению всей системы. И как показ практика, мы заходим на этапе, когда у них там а, руководитель думает, что они все знают, у них есть все скрипты, есть все стандарты и все в порядке. И мы замеряем, получается где-то 35-40% в плане скрипта. Да, да. А после первой, второй недели, уже после второй, наверное, он поднимается до 65-70 угу. и потом скачет периодически. Наша задача в среднем доводить до 85-90% процентов соблюдения всех критериев, которые необходимы. Но это первый момент, который мы. И гипотеза, ну, что это позволяет увеличить конверсию, и если вы уже, например, видите, что все в скрипте выполняется, а конверсия не увеличится, вы уже тогда работаете над скриптом, но главное, чтобы они выполняли скрипт. Да, абсолютно верно, конечно. Если они, у них высокая показатель эффективности обработки, именно соблюдения всех стандартных критериев, да, то мы смотрим уже, что необходимо докрутить для mm -hmm. того, чтобы повлиять не только на эффективность менеджера, но и на и конверсию в продажу. Mm -hmm. И мы здесь уже а, работаем с руководителем непосредственно, давая ему практические рекомендации, что он может делать на протяжении недели для того, чтобы повлиять на процент конверсии, процент эффективности, ну, в разных компаниях по-разному. А, Именно в эту неделю. Сейчас, смотри, Александр, к тебе такой вопрос: uh -huh. э -э вот с нас смотрит по-любому э менеджер, либо руководитель отдела продаж, э батя, там, я не знаю, который говорит, ты что, сынок, там, подсказываешь мне, скорее всего, у тебя такие в организации встречаются, да, там. Uh -huh. Ну, на самом деле, процесс обучения менеджеров, которые вроде уже там звезды, но uh -huh. как бы они явно не дотягивают. И собственники сталкиваются с такой проблемой, что они вроде их дают на какие-то курсы. Отдают тебе, да, у тебя есть тренинги, да, например, и они приходят и говорят, ну, пфф, ничем не удивило, ну, я уверен, что у тебя часто такое случается, как ты отрабатываешь вот эту штуку, как ты доносишь им свою компетенцию, что, ребят, ну вот здесь, вот здесь-то но здесь, как ты правильно подметил, да, с такими мы часто сталкиваемся, но так как мы предоставляем все-таки информацию больше руководителю, uh -huh. да, руководителю отдела продаж, и он является лицом авторитета внутри компании, он доносит в основном эту информацию. Конечно, если им нужно мнение эксперта со стороны, я готов подключиться, дать свою обратную связь. И на тренингах чаще всего а, очень невосприимчивыми действительно есть звезды, они очень невосприимчивы к новой информации, но, как правило, даже звезды понимают, что а, на самом деле можно докручивать постоянно в продажах именно даже в их а, работе потому что они уже вроде как все знают все умеют но по факту есть точечки которые на которые можно надавить чтобы конверсия еще выросла ну и отвечаем на твой вопрос на самом деле это делаем не мы как компания которая находится на удалении да, на аутсорсе а все-таки делает руководитель внутри компании это некая совместная да, получается работа да это полноценная совместная да, работа И что вам нужно будет тоже поработать и поработать с ну, связки есть такая штука что собственник компании а, говорит менеджеру заполняет там такую то таблицу сам себя там проверяй либо ропа да который mm -hmm. вроде должен в моменте там с персоналом работать и эта тема тоже рушится да она как бы ну, не работает. Там, ну, типа, я не успел сегодня заполнить, у меня там очень важный заказ, там я там uh -huh. талипыр, То есть у нас статистика как бы теряется, и там какой процент скрипта, дай бог бы, мы там что-то отгрузили, да, да, там, да, да, И менеджеры вроде всегда приалиби, рок приалиби, да, там. По сути, твоя штука работает на процентов ты предоставляешь отчетность. Uh -huh. Это со стороны. То есть ты никак не заинтересован, чтобы скрипт там, допустим, типа, uh -huh. у Валеры, там, а я сам Валера, да, там я проверяю, что у меня типа да. работает. То есть ты, получается, некая третья сторона. Да, да. Ну и как пока, на самом деле у, у руководителей, да и у менеджеров тем более, у менеджеров есть одна функция, это продавать. Много звонить, и даже а, то, что они там чаще всего в компаниях там и отгрузками занимаются, и КП занимаются, и договорами, и счетами, и так далее, на самом деле это большая ошибка уже mm -hmm. априори. А, а если им еще догрузить как бы сверху то, что они должны себя еще и проконтролировать, как они разговаривают, ну это совсем как бы гиблое дело. Это должен делать руководитель отдела продаж. Но руководителя отдела продаж тоже времени не хватает на это, потому что у него есть много других функций, он помогает каким-то менеджерам, с кем-то взаимодействует, может быть, нажимает каких-то а, VIP-клиентов, да, помогает ввести, если вдруг у каких-то компаний есть так, что м, руководитель отдела продаж сам продает еще. Ну, то есть, времени физически на то, чтобы прослушивать большой пул звонков, и у них его не хватает. И как же происходит? Они включили CRM-систему, послушали звонок, так, Вася, значит, плохой, выбежал Вася, давлю. Вася как бы один день хорошо работает, все типа исправили его и через месяц снова к этому вопросу возвращаемся, то есть такое периодическое как бы о том, что что ты не делаешь там по скриптам, да, ну вот здесь сделали, такой да хорошо пошел вы сам по своему, а урок то нет постоянные возможности контролировать на системной основе, именно работая с нами мы предоставляем это на длинной дистанции. Мы делаем большую аналитику и делаем это системно, То есть изо дня в день, изо дня в день мы отслеживаем, как он прогрессирует или деградирует, например, с точки зрения своих продаж и с точки зрения именно профессионализма в продаже, профессионализма в ведении переговоров. Я еще от себя добавлю, да, на самом деле себя контролировать сложно. Наш мозг там сразу находится кучу дел, да, да там, нет. даже по личному тайм-менеджменту. Менеджментом мы занимаемся там, всякой ерундой и не даем себе в этом отчете типа мы делаем важные дела да на самые там важные переговоры мы как бы все откладываем откладываем Поэтому есть сторонний человек, да, который, получается, говорит, слушай, ты ничего не сделал, ты ничего не сделал, да. там, или ты сделал там хуже, чем в прошлом месяце, а вроде думаю, что ты молодец. Кстати, вот, по поводу того, что мы не делаем то, что ну, то есть не успеваемся делать и сам себя контролировать а, сложно, мы как раз-таки выстраиваем ритм с руководителем отдела продаж, то, что мы встаем к нему в график. Если бы у тебя человек был внутри компании, который занимается контролем качества, ну ты либо должен быть суперответственный руководитель, который умеет планировать свое время mm -hmm. и назначать встреча с сотрудником, а так как мы компания на аутсорсе, мы а, как раз-таки сами назначаем встречу руководителю, mm -hmm. става, в, запихиваясь, так скажем, к нему в график, и он выделяет это время на нас в первую очередь и мы ну, помогаем ему также понять, что ему необходимо делать в течение недель для того, чтобы взаимодействовать а, правильно с менеджером продажи, чему правильно обучать вообще. Итак. Мы подготовили с Александром для вас чек-лист, который вы можете получить абсолютно бесплатно. Для этого напишите в комментариях «Хочу чек-лист». Мы напишем вам, куда вам нужно написать да, там либо ссылку отправим. Это шаблон таблицы контроля качества, которую вы можете уже сейчас а, а, применить в своей компании с подробной инструкцией, потому как он настроить под себя и уже начать в принципе слушать звонки. Если вдруг вы не хотите привлекать отдел контроля качества, вы можете дать своему руководителю отдела продаж сказать вот так, слушай, здесь вот это мне оценить, предоставь мне информацию. Да, и также по, у вас будет таблица контроля качества, вы ее получите абсолютно бесплатно, если вы сошлетесь на это видео и скажете. То, что вы его досмотрели до конца, Александр э, проведет вам бесплатный аудит вашего, ну, вашей CRM-системы, ваших э, звонков, да, там, да. то есть и даст вам обратную связь по этому всему делу. И можете уже составить таблицу контроля качества, и он еще по ней даже обратную связь даст. Да, да, да, ну мы как бы дадим уже пошаговый план, что стоит на самом деле сейчас докрутить для того, чтобы увеличить конверсию. То есть некий персональный план, э, предварительно вы там подготовитесь к этому делу, персональный план по контролю качества, по повышению конверсии вашей компании с бесплатной консультацией, потому что вы смотрели это видео. Да. Обязательно ставь лайк этому видео, задавая вопросы. Александр на каждый вопрос будет отвечать, я ему буду присылать эти сообщения. Ставь лайк, ставь колокольчик, подписывайся на канал и переходи на мой канал. Там очень много полезного видео про управление финансами.